Добрый день уважаемые коллеги, прежде чем мы начнем работать, буквально два слова хочу сказать о поездке в Чуваш и вот сюда в Белгородскую область. Много было у нас сомнений по поводу того, как пойдут проекты национальные. Ну и первые шаги были непростые когда мы обсуждали еще два года два с половиной года назад начинается обсуждение конечно было много сомнений будут ли они эффективно работать что они вообще дадут не выбросим ли мы эти деньги на скажем, жилищные программы или даже на сельское хозяйство на здравоохранение было, были опасения что просто деньги отдадим и, поскольку они ложатся на неподготовленную инфраструктуру и на неподготовленные кадры, они будут просто утрачены государством и никакого эффекта не дадут. Я очень рад, что этого не случилось. Наоборот, конечно, проблем в стране, как мы говорим, знают гораздо больше, чем те, которые решены с помощью национальных проектов. И больше с помощью национальных проектов мы и не сможем решить все проблемы. Это, как мы говорили, только катализатор, это просто толчок в нужную сторону. Но толчок по некоторым направлениям ощутимый. И самый главный результат, это даже не количество оборудования, которое приобретено в системе здравоохранения, первичным звеневью, и даже не количество машин скорой помощи, хотя мы полностью переоснастили парк скорой помощи скорость и даже не, не гранты может быть э, как, как таковые в системе образования и не новое оборудование там. мне кажется что главный результат и, и в сельском хозяйстве в том числе вот здесь не, было, дороже, не только 62 миллиарда ословили кредитных ресурсов но все таки главный результат это то что люди поверили что государство повернулось к ним лицом первое и второе. Люди стали меняться в соответствии с теми требованиями, которые предъявляют жизнь. Глаза горят. Горят глаза. И, как мне вчера преподавательница одна сказала, в чуваши, которая занималась освоением компьютерной техники, говорит, на пенсию пора, неохота на пенсию ходить. Интересно. Стало интересно работать. И вот это самое главное. Это самый главный результат. Чтобы чтобы у людей желание росло работать и работать эффективно на том месте, где они сегодня работают. И демографический проект все-таки начинает давать свои результаты. Скромная тенденция, небольшая, но она есть и в правильном, в нужном нам с вами направлении. Это тоже отрадно. Мы с вами должны подумать на тему о том, что еще нужно сделать для того, чтобы, чтобы наша работа была по этим направлениям еще более эффективной и в целом по стране, а не только в регионах лидеров. А Белгородская область, Чувашия, они лидеры, конечно, по работе в области проекта. Что самое важное, что очень важно, именно здесь, интегрируя нацпроекты собственными программами развития, региональными, уже приступили к системным отраслимым преобразованием. Определенные положительные результаты Белгородской области, и в АПК основываются на новых технологиях и культуре производства. Кстати говоря, вот мы летели на вертолете практически всю образ пролетели север на юг. Знаете, одно дело на бумажке посмотреть, то, что я смотрю регулярно, отчет. Сколько построено, чего построено. А другое дело, когда своими глазами просто, просто посмотрел, как это выглядит в жизни. Большое количество новых сельхозпределений. Большое количество. И это не, не что-то отремонтированное э, из прошлого века, незакопанные деньги, в чистом поле абсолютно новые производства на современной технологической базе и с новыми кадрами. Это, конечно, неплохо. Это отражается на жизни села, на уровне жизни людей. В Чувашской республике благодаря современным методам управления повысились качество и доступность медицинской, медицинской помощи. За счет внедрения эффективных технологий и нового оборудования, просто квалификации медперсонала удалось вдвое уменьшить смертность матерей и навражденных. Продуманные подходы к организации работы сельских школ привели к тому, что и по уровню обучения, и по оснащению они не уступают уже городским. Там достаточно смело идут на создание образовательных центров. И в целом в ряде случаев в основном это себя оправдывает. Как вчера преподаватели, учителя средней школы говорили, а я общался с ними в системе онлайн и с другими регионами, а не только с чувашскими коллегами, родители хотят, конечно, направлять детей в эти образовательные центры. Мы много говорили на этот счет. Я знаю мнение тех, кто считает, что нельзя в каждой деревне школу излечташать. Это тоже такая логика есть, она тоже оправдана. Но родители хотят отдавать уже детей в образовательные центры, где обеспечивается высокий уровень знаний. И откуда дети могут реально поступать в лучшие учебные заведения страны. Вот в, Чувашии, в не в десять, 10, в сто раз увеличилось количество детей из сельских школ, поступающих в, вузы, в ВУЗы представляете? Это результат сочетания и единого государственного экзамена, и вот наличия этих образовательных центров. Единый экзамен не панацея, я знаю, У меня не Виктор Антоновича, такие вузы, как. Московский государственный университет, некоторые другие, Петербургский университет, имеют право выбора, это понятно. Но, но в целом для страны эффект есть. Именно вопросом развития отечественного образования посвящен и наш сегодняшний совет. Речь о том, как, используя механизмы нацпроекта, стимулировать системные перемены в самой отрасли, Как сделать ее более современной и восприимчивой ко всему передовому и новому. Подчеркну, что соревнование на национальных системах образования стало ключевым элементом глобальной конкуренции. И сегодня выигрывает тот, кто быстрее адаптируется к запросам и требованиям динамично меняющихся мира. Мира, в котором постоянно обновляются технологии, где идет ускоренное освоение инноваций и формируются глобальные рынки трудовых ресурсов. Причем дологом профессионального успеха уже не могут служить полученные один раз в жизни знания. На первый план выходит способность людей ориентироваться в огромном информационном поле, умение самостоятельно находить решения и их успешно реализовывать. Без преувеличения именно в школе и в системе профобразования закладывается будущее нашей страны. Именно здесь формируется основа ее благополучия и безопасности. Поэтому к модернизации образования, как к стратегической задаче, мы обязаны подойти со всей ответственностью. Нам прежде всего нужна современная система образовательных стандартов, таких, которые ориентированы не только на получение знаний, но и на формирование способности их эффективно применять. Считаю, что к разработке таких стандартов нужно привлечь лучших учителей и руководителей инновационных образовательных учреждений в том числе побеждающих в конкурсах по проекту образования. А к подготовке стандартов профессионального образования также и работодатели из числа предпринимателей и представителей бизнеса, органов госуправления, социальной сферы, то есть из тех областей, куда и будут направляться эти специалисты. Понятно, что ключевой вопрос – это качество самих методических кадров. Для его решения мы должны обеспечить конкурентную заработную плату учителей, то есть достойную. При этом учитывать не только объем, но и качество преподавательской работы. Кстати говоря, сейчас в школах внедряется вот этот а подушевой принцип. И в общем, мы все равно преподаватели довольны. Говорят, что практически все сказали, с кем я вчера общался, и в разных регионах страны, ну, у всех подъем заработной платы. У всех. Делается это. За счет оптимизации в школе отдаются деньги, которые ей положены на год, и руководство школы само оптимизирует расходы и численный состав преподавательства. И таким образом в этих школах ушли от оплаты труда, которая напрямую связана с загрузкой учеников. Не мучим детей этими, ненужными даже загрузками. Но я обращаю внимание представителей правительства и прежде всего министра, науки образования, что а, вот, выборка вот этих возможностей для повышения заработной платы по такой системе, она тоже имеет свои ограничители. Оптимизация произойдет, зарплата поднимется, но потом все равно нужно повышать. Потом нужно повышать общий а, объем расходов на образование. От этого нам все равно уйти. Не уйти, это заранее должно быть просчитано. Мы заранее должны быть к этому готовы. В рамках нас на проекта в целом в ряде регионов под единым образованием проводится эксперимент по системе финансирования и оплаты труда в школьных учреждениях. В рамках новой системы удается повысить зарплату учителей, я уже говорил, в полтора-два раза. Для школ это заметно. Для внедрения новых методик преподавания потребуются также современные программы повышения квалификации педагогов. Нужна и эффективная система внешней оценки качества образования. Все названные направления должны быть отработаны не только в ходе нацпроекта образования, но и продолжены в дальнейшем в рамках всей отрасли. Я Прошу президиум нашего совета и профильные министерства детально продумать соответствующие решения. Далее. Мы уже приступили к модернизации профессионального образования. Фактически речь идет о внедрении уровневой системы высшего образования, образовательных кредитов и целевого капитала. Свою высокую эффективность показали совместные программы образовательных учреждений и работодателей по подготовке рабочих кадров и специалистов. Однако сохраняются и препятствия, главным образом налогового характера, как это ни странно, в том числе мешающие организовывать производственную практику. Например, что имею в виду, Расходы на обучение своих работников предприятия сегодня может отнести на... Как раз на расход так? на себестоимость в то же время учащийся, технику, и ПТУ можно обучать только за счет прибыли ну почему это же ограничение для предприятий но явно нужно подумать над этим и, и снять эти там, барьеры я обращаюсь не только к правительству но и к депутатам к государственной думы прошу вас подумать над этим и оперативно решить этот вопрос и наконец нужно создать действенные стимулы для ВУЗов и к повышению качества подготовки ими специалистов. Известно, что в рамках нас проекта мы второй год на конкурсной основе поддерживаем инновационные программы развития высшей школы. Это уже позволило стимулировать творческую инициативу в образовательной среде. И такую практику нужно сделать постоянно. Кроме того, мы приступили к модернизации системы финансирования ВУЗов. Объем средств, выделяемых конкретному вузу, должен зависеть от качества и востребованности предлагаемых им программ. А возрастающая доля государственного финансирования должна приходиться на гранты под конкретные проекты и программы, программы развития. Такие меры позволят поддержать те учебные заведения, которые задают для себя и для своих студентов высокую профессиональную плану, делая при этом ставку на инновации. Российское высшее образование переживает сейчас не самый плохой если не бум, то развитие ощущается по числу студентов, а у нас их около 500 на 10 тысяч человек, мы одни из первых в мире и почти в два раза опережаем такие страны, как Германия Великобритания и Япония люди справедливо считают образование неотъемлемым элементом жизненного успеха и личной самореализации но при, но при этом ни для кого не секрет, что она столь Высок, на столь высоком интересе к образованию, многие откровенно и спекулируют. И а, коллеги из системы высшего образования а, понимают, наверняка, о чем я говорю. И это просто подчас торговля а, дипломами и никаких знаний новоиспеченные вузы не дают. Мы уже об этом говорили. Чтобы побороть это, необходима информационная открытость и прозрачность. Абитуриент должен понимать, кто и чему будет его учить как высокой его будущий ВУЗ котируется на рынке труда, и, наконец, на какую карьеру и зарплату он сможет рассчитывать после учебы. При этом ВУЗы должны нести ответственность за достоверность таких сведений. Здесь неоценимую роль могут сыграть независимые рейтинги, а также профессиональная сертификация специалистов и образовательных программ. Они должны стать неотъемлемыми элементами внешней оценки качества образования. И в завершении затрону еще одну тему – это развитие непрерывного образования. Сегодня сектор повышения квалификации бурно растет, бурно развивается. Он реально востребован. Однако качество таких услуг все еще не отвечает запросам сегодняшнего дня. Не говорю уже о дне завтрашнего. Повторю, в сфере образования нам нужна внятная, эффективная и государственная политика. Политика, которая откроет каждому человеку в стране новые возможности для профессионального роста для успеха в российской инновационной экономике, для жизни в передовом государстве и в обществе. Уважаемые коллеги, я говорил о тех впечатлениях, которые у меня есть после знакомства с людьми, которые работают в рамках национальных проектов, по всем направлениям и здравоохранения, и образования, и жилье, и сельское хозяйство. И в общем и целом, конечно, смотрел положительные примеры. Но в целом в этих отраслях проблем еще очень-очень много. Так что у нас не должно быть никаких розовых очков. Так, нужно смотреть правду глаза. Очень много проблем. И нам всем нужно напряженно работать по всем этим направлениям. Пожалуйста.